Uh, ну и что, и мои инсайты, курсы. Да, я действительно раньше думала, что мои знания достаточно для оптимальной работы, но, как говорится, учение света не учение тень, тьма, как угодно, кому как нравится, все интерпретируют по-разному. Вот, каждый день происходят изменения, которые вносит что-то новое, поэтому мы учимся чему-то новому, что-то принимаем для себя, какие-то изменения, ну и для оптимизации работы компании в целом. Для меня было очень много полезной информации, я восполнила пробелы знаний, которые у меня были, ну и теперь есть возможность для реализации новых проектов.